Приветствую вас, друзья! Сегодня я подготовила прогноз для тех, кто собирается стать родителем в 2022 году. Этот прогноз будет полезен для тех, кто хочет, чтобы у него ребенок родился счастливым, умным, успешным. Но в то же время я хочу предостеречь вас в том, чтобы вы фанатично не планировали его рождение, поскольку в процесс может мешаться судьба, и ребенок может родиться раньше положенного срока. Позже, ну или не родиться совсем. Дайте возможность душе прийти в этот мир и выполнить свои кармические задачи. Ведь именно она вас выбрала своими родителями. Итак, главные тенденции года. До 14 апреля Лилит будет двигаться по близнецам. После 14 с 15 апреля и до конца года она перейдет в соседний знак зодиака Рак. Лилит у нас, как правило, олицетворяет что-то, связанное с запретным плодом, с искушениями разного рода. И можно говорить о том, что для общей чертой, одной из черт всех деток, рожденных до 14 апреля, это может быть проблемы в получении информации и, в принципе, искажение информационного поля. Могут быть ситуации, неприятные с друзьями, ошибки. Могут быть ситуации, когда они могут заблуждаться сами в своих собственных намерениях, в своих мыслях. Опасность отравления, от но это в самом худшем варианте, это не означает, что это случится. Это просто вот такой вот пунктик, который присущ рожденным деткам, может быть, присущ деткам, рожденным до 14 апреля. Могут быть подвержены воровству, ну, их может кто-то покрасть. И также умение выкручиваться из самых сложных ситуаций. Ну, это плюс. В общем-то, главная особенность такая должна быть. Соблюдайте. За... соблюдайте чистоту получения информации обращайте внимание на то, чтобы детки получали правильное воспитание в плане литературы чтобы их вокруг них было правильное окружение формировалось правильное, правильное окружение и будем надеяться, что они избегут данного соблазна в его негативе после 15 апреля лилит перейдет в рак это карма предков рак всегда связан с родиной с родителями с домом, с семьей для рожденных после 15 апреля нежелательно эмиграция хотя она может быть вынужденной мнительность эмоциональные перепады опасность от воды или отравление жидкостями это так все в очень-очень таком поверхностном варианте. То есть не пугайтесь и не паникуйте. Это просто вот как один из возможных пунктиков. Теперь давайте перейдем к месяцам. Январь 2022 года. Ну, сам по себе январь начинается с ретроградной Венеры. Она, несмотря на то, что она находится в очень хорошем соединении с Плутоном, можно говорить о том, что рожденные в начале января это дети, которые будут достаточно удачливы в финансовом плане. Это, знаете, такие жесткие финансисты, прагматики, это люди, которые будут уметь делать бизнес, и у них будет очень хороший финансовый ну, талант, зарабатывать деньги. Сам по себе аспект Венера-Плутон считается аспектом миллионером. Ну, одним из аспектов миллионеров. Итак, рожденные с 1 по 4 января финансово успешные люди, хотя имеющие холодный ум и холодное сердце. Важно при этом их обнимать, целовать. С 12 по 18. Давайте посмотрим. С 12 по 18. Значит, здесь у нас будет период я хочу обратить внимание, так ретро-ретро Венера еще продолжает свое движение. Основные качества деток будут такие, как неспешность, логичность, точность мышления, хорошие аналитические способности и глубина мышления. Меркурий с 14 января по 4 февраля ретроградный. Он дает погружение в себя, способности к тому предмету, который изучается. То есть, когда детки рождаются на ретроградном Меркурии, им легче запоминать материал которые им его повторяют много раз. Они, как правило, впадают в две крайности. Или слишком много говорят, или наоборот, мало говорят. Кстати, рожденные в данном периоде могут, например, начать поздно говорить или иметь какой-нибудь дефект. Обращайте внимание, если не выговаривают вовремя какие-то буквы правильно, значит, обращайтесь к логопеду. Сам по себе Меркурий... В Водолее он воздушный, он здесь себя чувствует хорошо и часто дает способности к изучению ну, каких-то наук, то есть углублению в изучение какой-либо науки. То есть хорошие такие научные способности у ребенка могут быть последствия открыться. Поэтому развивайте его максимально, обращайте внимание на его таланты. Так, с 1 по 26 трудности в получении, переработке информации, поздний рез с дефектами. 23 января исключение. Невероятно умный ребенок. Здесь у нас будет находиться, я так понимаю, Меркурий в сердце Солнца. Да, в сердце Солнца. Но здесь важно уточнить по времени рождения, поскольку там идет счет буквально на минуты. Вот, пожалуйста, перепишите все себе, кто не успел запомнить даты, какие качества будут присущи рожденным деткам в январе 2022 года. Февраль. Это, наверное, один из самых благоприятных месяцев для рождения детей по большинству видите зеленых аспектов можно говорить о том, что ребенок будет достаточно гармоничной личностью причем от начала февраля первая его половина здесь соединение Марса с Венерой что говорит о его харизматичности он будет всем нравиться очень практичный, несмотря на то, что водалия здесь у него, видите, четыре планеты в Козерога, Козероге, то есть много черт будет Козерога, Сатурн соединение с Солнцем говорит о серьезной личности, о ответственной личности, то есть ребенок может даже выглядеть раньше своих лет. В принципе очень такие хорошие качества будут у февральских деток, чистолюбивые, способности в области науки и технического прогресса будет интересно уже к ним огромный, у них огромный техническому прогрессу. Рожденный с 23 по 28 февраля, давайте посмотрим. Нестандартность мышления, широта. И имеет также аспект миллионера. Вот он этот аспект миллионера, харизматичность и, и, и удача в финансовых делах. В общем-то, знаете, кто планирует рожать, то январь-февраль 2022 года отличное время. Так, переходим к марту месяца. Март. Так, смотрим шестой. Я чуть позже выставлю март месяц так, до 6 марта нестандартность мышления широта финансовый успех здесь еще добавляется оптимизм загадочность, богатое творческое воображение, поскольку здесь уже включается вот такие чудесные аспекты. Юпитер подходит к Солнцу, к Нептуну. Юпитер и Нептун в рыбах, они оба, обе эти планеты очень сильны. И дают человеку широту мышления и сильные творческие способности. Ну и плюс опять же, аспект финансовой удачи. После 7 марта личности с огромным до 16-го до 16, с огромным творческим потенциалом будут рождаться. До 16-го. Поскольку здесь большинство планет будет в рыбках. Также опять харизматичность остается. Поскольку Венера в соединении с Марсом, это, знаете, как соединение мужского и женского начала. С 17 по 22 марта сильные психологические данные, духовные личности. Давайте посмотрим по 22 Духовные личности, программисты, развито красноречие, интуиция, учителя, юристы, советники служат гуманным целям. И это приносит им большое уважение. Могут быть сложности в эмоциональной сфере или упрямство. Поскольку здесь идет напряжение между Марсом, Венерой и Ураном. Уран, видите, красный аспект, он дает несколько такое эксцентричное проявление своей... В своей эмоциональной сфере. Так, До 26 марта те же качества, только проявлены слабее. И с 27 по 31 эмоциональная сдержанность. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас 27. Эмоциональная сдержанность, чувство юмора деткам будет присуще. Логика мышления. Он может быть под воздействием эмоций, трудностей в управлении получаемой и выдаваемой информацией. Ну, теперь давайте перейдем к конспекту. Я хочу сказать, что у меня ушло на подготовку этого прогноза несколько дней. Серьезной аналитической работы. Надеюсь, что он вам, этот прогноз, будет полезен. Пожалуйста, позаписывайте даты, вдруг кому-то пригодится, ну или просто сохраните себе это видео и впоследствии вы сможете проанализировать. Еще лучше, конечно, заказать прогноз для своего ребенка, чтобы понять, какие у него таланты, потенциалы, на что обратить внимание, как его правильно вести, воспитывать, как будут складываться отношения с родителями и близкими. Ну что ж, переходим дальше, к апрелю. Апрель у нас очень интересный месяц, в нем будет солнечное затмение. Как правило, солнечное затмение связано с каким-то окончанием. И в, роли, в жизни детей затмение часто знаменует какую-то фатальность, необычность их судьбе в их судьбе. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас. Вообще, год, хочу сказать, 22-й очень интересный для рождения детей. Очень хороший, благоприятный. И в основном идут такие, ну, такие, знаете, консервативные аспекты, а вот харизматичные, интересные, связанные с широтой, связанные с любознательностью, с познанием этого мира, со свободой. Ну, очень... Много, знаете, чего-то такого легкого и позитивного, желания управлять своей жизнью, желание наслаждаться этой жизнью, строить, создавать что-то, а не убивать и рушить. Ну, в общем-то, хороший очень год. Теперь смотрим апрель, 2-3 апреля, невероятно умный ребенок, Меркурий в сердце солнца. Но это тоже, эти даты нужно уточнять. 4-7 апреля могут быть сложности в усвоении информации, выражении мысли. С 5 апреля включается потребность в любовь к ближнему и эмоциональность. 16 по 22 оригинальность мышления, точность, реформаторство и способности к руководству. Ну, давайте посмотрим. 22 апреля. Это Ленин, по-моему, 22 апреля. То ли родился, то ли помер. Уже не помню, если честно. Ну, все-таки, кажется, родился. Для тех, кто помнит. Что еще интересного вам с 22 апреля по 30 включается вот этот аспект. Венера подходит к Юпитеру и Нептуну, и в соединении она дает очень интересный такой аспект удачи. Вот он, кто родится в этот период, это вообще просто счастливчики, сильные хозяйственники, талантливые, умеющие доводить начатое до конца. Очень хорошие деньги будут зарабатывать. удачи им будет сопутствовать везде и всюду. Сильнейшая поддержка свыше, до конца жизни. И очень важно ее использовать во благо. Иначе может быть наказание в определенные периоды жизни. Если интересно, я только на личной консультации об этом рассказываю. Теперь, 30 апреля состоится солнечное затмение в знаке Зодиака Телец. Рожденный в этом Солнечное затмение, как правило, является основоположниками каких-либо новых направлений в науке, искусстве или философии. Влияние на судьбу будут иметь детки, рожденные с 28 апреля по 3 мая. Пожалуйста, законспектируйте для себя. Ой, обижала. Для да, тех, кто планирует в апреле. Ну или у кого-то родится ребенок в апреле. Теперь, сейчас мы будем говорить о мае. Май очень богатый на события месяц. Ну смотрим. С 1 по 5 мая будет работать. Еще будет продолжать немножечко работать аспект. Он уже здесь расходящийся, но все же он еще работает. Удачи, но чуть слабее он будет. Со 2 по 10 мая есть, будет наблюдаться аспект гениев. Вот, соединение урана с Солнцем. И плюс здесь еще и соединение с северным узлом. Как правило, такой аспект дает необычную судьбу ребенку. Ребенок может стать счастливым, знаменитым, успешным, талантливым в той области, в которой он ну, найдет себе применение. Ему будет дана сильная интуиция, неординарность, решительность, революционность, обостренное чувство справедливости, возможность пожертвовать свою жизнь ради других, презрение к, обы... к обыденности, серости, рутине очень интересный человек причем он получает по северному узлу дополнительную защиту от высших сил для развития гарантированного своего эго и также этот аспект поможет ему оказаться в нужное время в нужный час и также этот аспект дарит материальное изобилие и вы знаете может даже казаться, что этому человеку достаточно щелкнуть пальцами, как у него все тут же начинает легко и просто складываться в жизни. Теперь с 10 мая по 22 будем наблюдать ретроградный Меркурий в близнецах. Обращаем на нее внимание. Ну, сам по себе Меркурий в близнецах это достаточно сильный Меркурий, поскольку он находится в знаке своего управления в близнецах. Вот он. Но ретро говорит о том, что человек может погружаться мыслями в какую-либо какую задачу, которую он будет изучать. Очень хорошие психологи, очень хорошие массажисты. Люди, которые ну, могут проникаться вглубь изучения какой-либо проблемы. Что еще? Ну, не обязательно проблемы, а просто в изучении одного предмета. С 22 мая по 2 июня Меркурий переместится в Телец, в соседний знак. Здесь он будет иметь немножко другое значение, поскольку Меркурий в Тельце, он, как правило, более медленный. Если в Близнецах он по воздуху быстрый, то в Тельце он более медленный и склонный... Ну, как-то, знаете, долго зависать на изучение какой-либо одной задачи. И даже порой может казаться, что ваш ребенок подтормаживает. Ну, он просто не подтормаживает, просто он так медленно усваивает эту информацию. Ну, как правило, с таким Меркурией дети умеют. Вообще их ум заточен на зарабатывание денег. Они умеют. Вообще для них важно все материальное, практичное. Они все, что они делают, они делают это только с пользой для.. С материальной выгодой, с точки зрения материальной выгоды. Главное в его жизни это деньги, материальные блага, секс будут, также вкусная еда. Могут наблюдаться творческие способности. Теперь лунное затмение 16 мая. 16 мая лунное затмение в.. А в чем оно у нас тут? Сейчас я посмотрю. В Стрельце. Значит, под его воздействием окажутся детки, рожденные с 13 по 19 мая, то есть за 3 дня до и 3 дня после. Значит, как правило, рожденные в лунное затмение детки непростые, они могут много конфликтовать, они могут не просто, не быстро найти свой жизненный путь и будет складываться ощущение, что их как будто бы сверху ведут. И они, как правило, имеют какой-то талант, который, если вовремя заметить, то можно его развить. И впоследствии этот талант может их вывести ну, на очень такой интересный ну, уровень. И они даже могут, стануть, ну, могут стать известны в своей среде благодаря этому таланту. Теперь, рожденные с 11 по 24 мая имеют очень сильный аспект духовной власти и милосердия. Я просто обращаю внимание вот на этот аспект соединение Марса, Нептун, Юпитер. Как правило, вот эти три планеты говорят о сильной духовности человека. Очень важно его направлять на духовное развитие, поскольку здесь и деньги важны, и духовность. Вот Как-то важно, чтобы он имел баланс между духовным и материальным. Рожденные да, в низшем проявлении, вот те, у кого будет вот этот аспект, это э, даже может быть алкоголизм или фанатизм в чем-то. Поэтому обращайте внимание на то, какие ценности вы прививаете ребенку с детства. А дети учатся не, не нашими учениями, а нашими поступками. Они смотрят на нас. Дети – это диагноз родителей. Помните это. Рожденные с 25 по 28 мая очень энергичные. Ну, давайте посмотрим. С 25 по 28 мая. Энергичные, смелые, мужественные. Да, поскольку здесь уже Марс с Юпитером переходит в Овен, здесь уже включается больше такой мужественный аспект, сильный и очень хорошо для мальчиков. Хорошо для тех, кто... Будет интересоваться, если говорить о мальчиках, то хорошо их направить в спортивное русло развития. Смелый, мужественный. С 29 мая включается аспект удачи в финансах и творчества. С 29 мая аспект удачи в финансах и в творчестве. Теперь для тех, кому интересен июнь, можем законспектировать. О, вернее, май. И начинаем постепенно переходить к июню. Июнь тоже достаточно будет очень интересный месяц. Ну, для тех, кому нужно будет подробнее прочесть, Могут остановить запись, просто почитать ее. Выписать для себя даты. Ну или просто сохраните видео и потом посмотрите. Так. Ну а пока переходим в июнь. Июнь у нас начинается с того, что с 5 по 23. Ретроградный Сатурн будет находиться в Водолее. Водолея это знак свободы, но ретроградный Сатурн, он, как правило, дает, знаете, немножко такую какую-то слабую основу внутри себя. Очень часто ретроградный Сатурн бывает в картах детей, когда отец отсутствует. Ну, физически где-то рядом, или он слишком увлечен своей работой, своими делами, или он в принципе может вместе не проживать с ребенком, или он может проявлять некоторую холодность по отношению к своим детям. В общем-то, что-то связанное с недостатком мужского внимания, мужского воспитания. Ну, очень часто так бывает. И, как правило, таким детям бывает трудно утвердиться на каких-либо должностных руководящих постах. И социальный успех к ним приходит с возрастом постепенно, уже ну, ближе, наверное, ко второй половине жизни, ну или хотя бы там после 35 лет. Теперь, с 3 по 6 июня повышенная внутренняя эмоциональная возмутимость нуждается в мягком окружении и хорошо для мужчин. Тем более, что здесь идут мужские, мужские планеты. То есть ребенок будет очень таким активным, очень мужественным, очень сильным. И будет нуждаться в большой активности, именно физической. Рожденный с 7 по 17. Привержены неожиданным соблазнам. Им присуща живость и многогранность дает любовь окружающих любят общественные мероприятия, вечеринки ну, будут любить так, Меркурий в Тельце будет находиться до 13 июня вот видите, здесь он 15 уже переходит в близнецы, про Меркурий в Тельце я говорила также вы сможете прочесть, что он дает в конспекте «Природное трудолюбие», медленное усвоение информации может начать чуть позже говорить кстати, здесь Меркурий в гостях у Венеры поскольку телец управляется Венерой и как правило речь у этих деток имеет ну, такой красивый оттенок хорошо поставлена речь они умеют красиво разговаривать то есть, когда они открывают рот, всегда приятно их слышать затем После 13-го Меркурий переходит в Близнецы. Меркурий в Близнецах дает нам деток очень живых, очень общительных. У них ну, редко возникают какие-либо проблемы с учебой. Они очень легко учатся, их поглощает процесс обучения. Очень любознательный для этих деток, важно дать хорошее образование. Так, с 25 по 31 июня будет наблюдаться квадрат Юпитер. Солнце соединение лилит. Значит, что этот квадрат может давать? Сейчас я его построю и объясню. Солнце это образ папы, образ отца и квадрат к Юпитеру. Юпитер планета расширения. То есть, когда она расширяет, образ отца, ребенок может как-то, знаете, боготворить своего отца, превозносить. Ему самому могут передаться такие черты характера, как эгоцентричность, может быть, даже в чем-то тщеславие, желание нравиться, быть важным. Тем более, я вижу, что здесь есть еще и соединение, будет наблюдаться с лилит. Знаете, как будто бы вот человек будет ощущать особенную потребность в признании себя, в признании своей ценности, своей важности для окружения. С таким ребенком очень важно быть терпеливым, осторожным, взывать его к благоразумию. Может быть повышенный эмоциональный фон, поскольку солнце уже перейдет в знак рака. Также человек может быть или сложным, или может быть карма по отцу. То есть может что-то перенять по отцовской линии и прорабатывать эти задачи. Теперь можем просмотреть быстренько конспект. Кому нужно, пожалуйста, запоминайте, переписывайте или впоследствии для себя изучите. И сейчас будем переходить к июлю. Июль у нас тоже будет достаточно насыщенными событиями, очень интересными. Вообще, летние месяца достаточно интересные, неплохие. И я вообще довольна 2022 годом, поскольку отрицательных аспектов ну, он практически не имеет. Так, хорошо, переходим давайте к следующему, июль. До 4 июля будет продолжаться действие аспекта Меркурия в Близнецах до 25 июня. Сейчас посмотрим, что у нас там до 25 июня будет. Так, июль. Так, Меркурий в Близнецах. Они нем я только что рассказала. С 5 по 18 июля Меркурий будет в раке. С 5 Меркурий будет в раке. Но когда Меркурий перейдет в рак, это очень такая чуткая речь. Это Меркурий, отвечающий за общение, будет находиться в гостях у, рак, у рака, значит у луны. Поэтому речь будет мягкая, такая, знаете, обволакивающая. Хорош, хорошо людям работать с людьми впоследствии, когда вырастут, ну там психологи или просто работать в каких-то центрах, где нужно общаться с людьми, поскольку их речь она будет располагать, доверительная такая. Так, способность думать у него будет, у, у этих детей будет зависеть от их эмоционального состояния, на них нельзя кричать. Очень важно, чтобы он находился в комфортной обстановке, чтобы он не нервничал, не переживал. Будет любить сказки, различные метафоры. И получается, это у него какое образное, образное мышление будет развито. Это значит, какое полушарие. Правое в большей степени. Теперь смотрим. С 7 по 11 июля Меркурий будет находиться в соединении с Лилит. 7 по 11. Наделяет человека холодным расчетливым умом или желание получать информацию без разбора. Значит, фильтруйте получение информации и также того, с кем будет общаться ваш ребенок, поскольку Меркурий также означает друзей. Так, 16 числа произойдет точное соединение Меркурия с Солнцем, что говорит о о том, что Меркурий будет находиться в сердце Солнца даст невероятно умного ребенка. Но опять же, здесь нужно будет уточнять по времени рождения. С 11 по 17 июля будет тригон Венера-Сатурн. С 11 по 17. Те нас тут Венера. Вот она, Венера, дает тригон к Сатурну. Вот она. И это говорит о серьезности в намерениях, кстати, может давать немножко такую, знаете, эмоциональную скованность, но с другой стороны, ответственность в чувствах, эмоциональную сдержанность, хорошие способности к искусству. Так, рожденный с 17 по 21, вот я вижу вот этот аспект, Уран-Сатурн, Уран он дает взрыв, а Сатурн он наоборот сдерживает, он может давать склонность подавлять и навязывать другим свое мнение. С 18 июля Венера переходит в Рак. Ну, Венера в Раке это такие детки-душки, они очень чувственные, чуткие, они очень любят мамочек своих, они любят наслаждаться жизнью, они любят вокруг все живое, и это также творческие детки. Может относиться к деньгам осторожно, разумно, то есть его легко научиться обращаться к деньгами. Очень полезно такому ребенку завести домашнее животное, чтобы он научился о нем заботиться. Так, с 19 июля Меркурий перейдет в лев. Меркурий это мышление. Ну, если Венера это любовь, Меркурий это мышление. Мышление будет более четким, точным. Будет ребенок стараться говорить какими-то образами, яркими фразами, выражениями. Очень интересно ему будет участвовать в различных утренниках, выступать. С гордостью будет рассказывать стишки, сказки. Ему необходимы похвала, одобрение. Чем больше вы будете восхищаться таким ребенком, тем, конечно же, он будет больше и отдавать вам. Так, с 24 по 31. Обратите внимание, с 24 по 31 Венера будет находиться в соединении с Лилит. Конечно же, в раке это не очень такое благоприятное соединение лилит нам дает искушение я уже говорила о том что лилит это карма связанная с родом а плюс венера это любовь ну что могут быть сложности в проявлении любви у этого ребенка может быть даже в получении любви может быть с родителями будут складываться не очень легкие взаимоотношения обращайте на это внимание так, теперь, а, так, может быть, еще знаете, что у него слишком будет эмоциональность, взвинченность, такая, эмоциональная взвинчивость. Так, теперь, также это период начала ретроградного Юпитера. Ну, вот он с какого у нас числа, сейчас я посмотрю, с 25 или 26 -го. С 28 числа начинается ретроградный Юпитер. И если сам по себе прямой Юпитер эта планета связана со славой, с умением завоевывать авторитеты, он находясь в Овне делает человека уверенным в, своим силах, в своих силах, то находясь в ретродвижении движении здесь уже ребенок наоборот как бы притормаживается и не совсем до конца уверен в том, что то, что он делает, то это Некоторые, знаете, боязнь, желание притормозить свои действия, все перепроверить, ну, и также возможность добиться каких-либо высоких результатов в плане получения авторитета или важной должности уже там во второй половине жизни. Ну, я всегда говорю, где-то после 37 до 42 лет примерно. Ну и с 28 по 31 будет работать оппозиция Меркурий-Сатурн. Я смотрю, что здесь скоро еще включится оппозиция Плутон солнце Ну, ладно. Пока смотрим Меркурий и Сатурн. Вот она, эта оппозиция. Кстати, Меркурий, находясь во Льве, в оппозиции к Сатурну, может давать, знаете, ну, может быть, некоторую такую скованность в выражении своих мыслей. Может быть, он не слишком будет точен или аккуратен в выражении своих мыслей. Может быть, склонен к депрессии. Но здесь вы вот, знаете что-то с мышлением. то есть не, не, Здесь главный совет о рожденным деткам 28 по 31 июля ⁇ давать им возможность высказываться, блистать, хвалить их, то есть не, не затыкать им рот, грубо говоря. Ну и теперь быстренько по конспекту смотрим. Июль, где записывается основные главные качества рожденных деток в те или иные периоды. И сейчас будем переступать к августу. Так, смотрим, что тут у нас. Так, это главное у нас качество деток. Июля и август. По августу могу сказать, что у нас будет продолжаться действие ретроградного Юпитера в Овне. О его качествах я уже рассказывала. Кстати, да, еще обратите внимание, для тех, у кого детки родятся в период с 24 по 31 июля, вот здесь будет аспект, как соединение Марс-Уран. Сам по себе этот аспект, он обладает качеством, не такого, знаете, взрыва, внезапности. У ребенка может иметь импульсивные черты характера, импульсивность, неспешность, нетерпимость. Причем очень часто этот аспект... Бывают в картах тех, у кого есть какие-то ну, хорошие предпосылки к тому, чтобы работать с металлом, с автомобилями, со скоростью, с компьютерной техникой. Ну, соответственно, это и айтишники тоже сюда относятся, военные тоже сюда относятся. Я проматываю, кто не успевает, просто потом остановят себе, поставят на паузу, повторюсь, и все себе прочитаете. Все, что будет вам интересно. Венера во льве. Дети любят быть в центре внимания, лидеры по натуре. Жаждут волнения, драматизма. В качестве друзей их всегда будет привлекать очень популярная, веселая группа которые они будут лидерами. Очень важно такого ребенка одаривать крепкими объятиями и любовью, поощрять его творческий интерес, возможностями для театрального самовыражения и рисования. С 12 по 22 августа. С 12 по 22. Тут деткам будет присущим обаяние, сердечная потребность готов потребность к общению и готовность помогать другим. Давайте посмотрим. Голос приятный, мелодичный. Возможная проблема чрезмерная беззаботность или мечтательность. Ну, я вижу здесь по напряженному аспекту от... Меркурия к Нептуну. Нептун дает мечтательность. Меркурий мышление. Или лень. Особенно для рожденных с 18 по 25. Рожденная с 20 по 31. Очень важна физическая активность, может не доставать настойчивости. Я просто вижу, что здесь Марс в близнецах, а Марс, он как раз после 20 чисел, ну, я так понимаю, с 20 августа переходит близнецы и он дает, знаете, некоторую такую рассеянность и желание получать информацию из разных источников то есть или перескакивание с одного источника на другой. Ребенку будет трудно сосредоточиться на одном деле. Ему будет хотеться и того немножко узнать, и другого, и третьего, и четвертого. То есть ему важно, ему важно, знаете, как там научиться сосредотачивать свое внимание на чем-то одном. То есть энергию свою направлять в какое-то одно конкретное русло, не растрачивать свое внимание. В Разные стороны так рождены с 25 по 31 а вообще даже по 31 по 3 сентября там будет аспект между венерой и сатурном сейчас посмотрим давайте 31 августа вот он аспект оппозиция венера сатурн вы знаете такой аспект часто бывает в картах недолюбленных людей когда их недостаточно обнимали, целовали, когда у них немножко понижена самооценка в связи с тем, что родители могли немножко недооценивать их значимость в своей жизни. Или, может быть, наоборот, их как-то немножко унижали, принижали. Ну, не потому что они делали это специально, а потому что они по-другому не умеют. И часто из таких детей могут вырастать достаточно такие жесткие люди в эмоциональном плане, тревожные которых потом приходится еще и корректировать у, псих... у психологов. Недостаток любви. поэтому ну, Любовь здесь имеется в виду поощрение и обнимашки. Похвала, обнимашки. Так, теперь, тем более, что это у нас конец августа, девы. Девы сами по себе не склонны к какому-либо открытому проявлению чувств. И они особенно нуждаются в одобрении в признании своей чувственности так, с 26-го Меркурий переходит в весы это говорит о том, что у рожденных деток Венера будет Меркурий будет в гостях у Венеры придает мышлению гармоничность и эстетичность также это дипломатия, прилежность в учебе и творческие способности но вот, находясь в оппозиции этот аспект говорит о том, что дети могут быть очень разговорчивы, очень-очень. Кстати, я часто замечала, вот у тех, у кого есть аспект от Меркурия к Юпитеру или Меркурий находится в воздушной стихии, обычно высокий лоб, большая голова. Но обратите внимание, как у вас будет, если родиться. Так, обращаемся к конспекту. Так, запоминаем, записываем. И сейчас будем медленно переходить к сентябрю. У нас уже за 40 минут. Ну, что поделать? Дело необходимое. Так. Сентябрь. У нас здесь будет продолжаться действие ретро Юпитера в Овне и Марса в Близнецах. С 10 по 22 сентября. Ретро Меркурий в весах. Он может давать нерешительность в мыслительных процессах. Давайте тут еще немножечко домотаю. Еще совсем немножко. Так, переходим. Для рожденных с 10 по 20 сентября важно одобрение их идей. Ценят дипломатию, призывают их к самообучению, самоконтролю и жесткой дисциплине. Рожденные с 5 по 28 сентября, Венера, Венера будет в Деве. Что такое Венера в Деве? Венера в Деве это застенчивая Венера, это скованные чувства, это показ своих чувств и эмоций через поступки. Как правило, такие люди показывают свою любовь заботой. Они умеют слышать человека, которому хотят сделать что-то приятное, или которого любят, слушают его желания и стараются их выполнить. Для них любовь это поступки. Также такого ребенка важно часто обнимать, склонность может быть из-за вот этой вот оппозиции к Нептуну, от солнышка, к иллюзиям. Кстати, вот при, на таких аспектах часто бывает, что папа где-то далеко, или в командировке, или его нет вообще, или он иностранец, и ребенок не может контактировать со своим отцом достаточно часто. Ну, здесь как раз вот середина сентября. Рожденные в середине сентября. <coughs> Давайте посмотрим. Ну, здесь приблизительно вот с 12 я так понимаю, где-то по 20 -е. Кто в середине сентября родится? Даже раньше. Наверное, в первой половине сентября. Первая декада сентября. Угу. Да, вот я повыставляла приблизительно рожденность с 12 по 22. Здесь могут быть проблемы в общении с отцом, или отец просто будет слишком занят своими делами, своей работой, и просто не будет у него времени уделять ему внимание. Причём рождённый вот здесь на оппозиции от Солнца к Юпитеру, это идет четкий эгоцентрик человек который будет хотеть чтобы на него смотрел весь мир так хорошо рассеянность э, рожденная, особенно от ближе к концу после 25 числа до 30 ярко проявленный эгоцентризм красноречие дипломатия характерно для известных личностей С 23 сентября невероятно умный ребенок, уточнение по времени рождения. С 29 сентября Венера переходит в весы. Венера в весах очень красиво проявляется. Я о ней расскажу сейчас, но пока давайте посмотрим конспект. Запишите, пусть тут всех все запечатлится. Основные качества. По октябрю. Значит, действия ретро-юпитера в Овне до 27 октября и Марса в Близнецах. Венера в Весах пробудет до 22 октября. Она, как правило, придает гармонию, эстетичность, восприятие и проявлении своих чувств. Как правило, детки с такой Венерой, они вообще, знаете, заточены на все эстетичное, красивое. Жену потом впоследствии выбирают себе такую красивую, с хорошими манерами. То для них важна она, это такая не только внешняя картинка, но и внутреннее содержание человека. Хорошие способности к искусству. Можете с ними ходить на концерты, музей, театр. Так, рожденные со 2 по 10 октября. Меркурий в Деве, затем переходит в весы. Давайте посмотрим со 2 по 10 октября. Меркурий в весах, как правило, работает очень хорошо, дает четкий ум, гармоничный, очень хорошо ребенок учится, красиво, правильно излагает свои мысли, дипломат. Но я смотрю, что здесь в начале октября создается напряжение от... Меркурия к Юпитеру и к Нептуну, что может давать склонность к заблуждениям. Ну а с другой стороны, это могут быть и озарения, это могут быть очень такие хорошие творческие способности. Это может быть даже писательские способности. Тут человек творчества, творческие люди будут рождаться в это время. До 22 октября... И с 24 по 13 ноября, то есть 24 октября по 13 ноября, Венера может быть сожжена Солнцем. И у ребенка могут быть проблемы с любовью. То есть, знаете, как бы склонность к самолюбованию, преувеличенное мнение о себе, о своей собственной красоте. Может быть излишняя чувствительность, может быть излишняя как-то... При придание значения своей внешности, особенно если это девочка, может, например, проявляться желание желании постоянно себя совершенствовать, делать свои какие-то операции, улучшения. Так, рожденные вечером 22 октября и 23 октября, идеальный вкус, необычайно одаренные дети. Но вот тоже там уточнение по времени рождения. Теперь очень важная информация. С 25 октября произойдет солнечное затмение. дня до 3 дня после детки могут родиться необычными, одаренными. Так. Важно дать им очень хорошее образование. Значит, с 23 октября Сатурн становится прямым. Ура! Когда он будет прямой, у ребенка появится значительно больше возможностей в собственной реализации, в продвижении по карьерной лестнице. С 28 октября Ретро-Юпитер в рыбах. Ретро-Юпитер, то есть Юпитер перейдет в ретроградном движении в рыбы. И опять же это передаст некоторую чувствительность носителям этого Юпитера. Человечность, творческую, проникновенность, духовность, мечтательность. Рожденные в этот период в конце месяца могут заняться какой-то... Может быть было... Сейчас благотворительностью какими-то духовными практиками из 30 октября нас ожидает 30... начало ретроградного периода марса в близнецах который продлится до 12 января 23 года сам по себе ретроградный Марс в наличии в карте рожденного всегда-всегда говорит, ну, давайте я тут уже его переставлю на 1 ноября, переключу на конспект и немножко расскажу о нем. Наличие ретроградного Марса в карте ребенка, как правило, говорит о том, что кто-то из родителей не умеет управлять своим гневом. Возможно, кто-то в семье есть слишком эмоционален. Причем по Марсу это частое указание идет именно на мужчин, но не обязательно. То есть человек может, ну, кто-то из родителей может постоянно выяснять отношения на повышенных тонах. И ребенок к этому привыкает. Он привыкает к тому, что ему нужно накапливать свою энергию, привыкает к тому, что ему нужно сдерживать свой гнев. И впоследствии, когда ему нужно будет самовыражаться, как-то действовать в этом мире, то прежде чем что-то делать, ему нужно будет очень хорошо подумать. И только потом действовать. Также этот Марс, в частности, в Близнецах, говорит о том, что ребенок может быть очень любознательным, любопытным. Сила энергии, его должны быть растрачены в благих целях. И лучше всего, когда они будут распространяться на своих близких. Ну и а сейчас давайте мы закончим. По октябрю и перейдем к ноябрю со 2 по 10 ноября будет наблюдаться оппозиция венера меркурий солнце к урану очень необычные личности детки родятся в начале ой-ой-ой ноября вот я пока его тут перескочила Сейчас. так это у нас мы закончили на октябре ну, переходим в ноябрь видите сколько красных аспектов вот самое важное из этого это вот вот эта связка планет в оппозиции к Урану. Ну, во-первых, соединение южного узла с Солнцем говорит о том, что ребенку будет достаточно нелегко пробиться в этой жизни. У него есть какой-то талант, но этот талант будет не сразу, не всем заметен. Ему нужно будет буквально локтями проталкиваться в этой жизни для того, чтобы стать, доказать свою значимость, свою оригинальность и свой талант. Поэтому, как правило, к ним приходит признание уже более позднем периоде. Также оппозиция от этой связки планет к Урану. Уран это неожиданности планетам, связано с неожиданностями и с эксцентричным проявлением. Можно говорить о том, что личность будет трудно трудноуправляемая, неуравновешенная, темпераментная, тяготеющая к резким переменам и необычным ощущениям. Могут быть трудности в управлении своими эмоциями. По 13 ноября Венера будет сожжена Солнцем. Сожжение солнцем – это проблемы в, в любви и в чувствах. Так, 8 ноября рожденный невероятно умный ребенок. И будет точное соединение Меркурия с солнцем, но там нужно будет уточнять по времени. Так, также 8 ноября – интересный день такой, где еще и состоится у нас солнечное затмение. Так, я уже говорила о том, что рожденные в лунное затмение детки непростые, одаренные, талантливые, которые хотят защищать, вникать в суть и убеждать. Рожденные в этот период они не имеют, как правило, фатальную судьбу которым уже предначертана свыше, остается только лишь следовать до своей путеводной звездой. И к ним будут относиться детки, рожденные в период с 5 по 11 ноября. Далее. 16, рожденные 16 ноября по 9 декабря Венера будет находиться в Стрельце. Кстати, здесь практически постоянно до конца года вот эта парочка, Венера и Меркурий будут находиться вместе. Меркурий общение, Венера это красота. То есть те, у кого в карте будет соединение вот этих двух планет, и если они будут находиться друг от друга на небольшом расстоянии, как правило, очень гармонично будет красиво поставлена речь. Их приятно будет слушать. Как правило, это хорошие ораторы. Они, как правило, имеют красивые красивое письмо умеют красиво ставить слог умеют красиво слагать как-то и мысли между собой и предложения. в общем-то ораторские способности очень хорошие, дружелюбные как правило для них важно любить особенно они будут тяготеть к людям которые с ними схожи по своим ценностям любят свободу 17 числа Меркурий также переходит в стрелец, дает широту познания узнать обо всем, все сразу, без разбора. Вообще Меркурий, как правило, в стрельце, он плохо контролирует получаемую информацию, он, знаете, как, такое впечатление, что вот у него в голове как... Чердак, вот все нужно туда стаскивать. Нужно, не нужно, но обязательно ее нужно туда стаскивать. То есть пригодится она или нет, неизвестно, но стаскивать ее нужно. Делятся всем подряд, узнают все подряд <coughs> и очень любят путешествовать, любят языки. Часто рожденные с таким Меркурием любят преподавать, учить кого-то, если не склонность кого-то учить. Так, рожденные с 24 по 26 ноября имеют. Хороший, гармоничный, дружелюбный характер. С 27 по 30 может наблюдаться некоторая нервозность. Некоторая нервозность. Сейчас я посмотрю, с чем она тут будет связана. Смотрим Меркурий. ага Вот идет напряжение. Смотрите, идет напряжение от Венеры, Меркурия, к Марсу ретроградному. Это говорит о том, что человек может быть... Склонен или, к словам, уколоть, а может быть даже к дрочливости, ну и вообще к каким-то таким конфликтным ситуациям. Склонность, в принципе, напряжение, склонность, внутренний конфликт может быть, знаете, как между мужским и женским началом. Так, с 24 ноября конец ретро-Юпитера в Овне. Это говорит о том, что у ребенка появляется больше свободы в собственном признании, самовыражении, в своем социальном росте. Так, ну давайте. Ноябрь перепишем, кому нужно. То ему достаточно легко будет добиться, ну, те, кто уже рождены после 24 ноября, достаточно несложно будет добиться общественного признания, какого-либо положения, которое их устраивает, которое важно для них. У них с моралью уже будет более как-то... Ну, они более будут идти легко и доверительно по... не с моралью, а с авторитетами у них уже как-то все будет более гармонично и слаженно не нужно будет им ничего доказывать все будет идти достаточно легко так рожденно с 1 по 12 декабря там может быть в характере повышенная нервозность дрочливость и агрессивность ну я связываю это с таким аспектом как оппозиция наверное будет к Марсу давайте посмотрим Причем это может быть указание на то, что и отец может быть у ребенка, поскольку отец идет по солнцу. Может быть с отцом сложные отношения, конфликтные отношения у рожденных с 1 по 12. С 7 декабря Меркурий в Козероге. Меркурий общение придает мышлению точность. Интересно, что аспекты декабря 22 года повторятся во многом с аспектами января. 2021 года. Дети чем-то будут похожи друг на друга. Ну, в частности, ну да, по личным планетам. И финансовой удачливости. С 7 декабря Меркурий в Козероге, точность, основательность, мышления, прилежность в учебе, ответственность. С 10 декабря Венера в Козероге она придает стеснительность, вообще Венера здесь в гостях у Сатурна, а Сатурн он всегда все сужает замкнутая скрытность, практично. самое главное, это вы можете научить, научить своего ребенка не замыкаться в себе, быть более открытым, получать от жизни удовольствие и радость с 20 декабря Юпитер Овня будет прямым пойдет по Овну и будет прямым вот он, он выйдет из рыбок и пойдет по Овну вот уж настоящие такие предприниматели проснутся после 20 декабря. Итак, рожденные, в принципе, в течение всего месяца. Вам и этим деткам будет присуща. Такая очень легкая по Меркурию и Венере, по их близости. Слаженная речь, технический склад ума, способности к математике, оптимизм и дружелюбие. Будут легко заводить знакомства. Рожденные с 27-го по 3 января 23 года ожидает вот этот вот благоприятный аспект соединения Плутон-Венера, аспект финансового гения и миллионера. Вот он. Отдаренные очень детки будут. Ну что ж, пока вот заканчиваете смотреть конспект по декабрю относительно 2000 года. 2022 года. Надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Также хочу попросить вас, если вам было интересно, это полезно, пожалуйста, оставляйте свои отзывы, комментарии. У кого уже родились детки в 2021 году, мне будет очень интересно, у кого что совпало. И хочу попросить вас Подписываться на мой канал, делиться этим видео. И надеюсь, что ваши детки, которые вас родятся, порадуют вас. И мы с вами встретимся в следующем году по прогнозу на 2023. Кто захочет стать родителями, кто захочет заказать гороскоп для своего ребенка, пожалуйста, Обращайтесь, это не стоит очень больших денег, и более того, ту информацию, которую вы получите, она стоит, будет стоить для вас значительно дороже. Это, знаете, как руководство по воспитанию своего ребенка, чтобы из него вырос счастливый, успешный, довольный человек, и, соответственно, будут довольными и счастливыми родителями. Удачи вам!